Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, и с вами программа «Бизнес-завтрак» на радио «Медиаметрикс». Меня зовут Роман Дусенко, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме изучения эффективности управления людьми. У меня сегодня прекрасные профессиональные гости, и я с удовольствием представляю Татьяну Коваленко, заместитель исполнительного директора по технологиям, и Татьяну Клементьеву, заместитель исполнительного директора по персоналу и развитию. Доброе утро. Да, доброе утро доброе всем. Утро. Большое спасибо за то, что вы откликнулись. Мало того, что я хочу отметить, не все спикеры так серьезно подходит к подготовке нашего эфира достаточно созвониться зачастую это просто там в каком-то мессенджере мы с вами практически две таких серьезные встречи провели чтобы максимально раскрыть э, то о чем мы будем говорить э, давайте у нас свободная дискуссия абсолютно легко дополняем друг друга наша задача сегодня рассказать о вас о том, как вам удается совершать вот ваши замечательные развития людей, развития клиентов, тем более ваша тема-то, она достаточно сложная, это отложенный эффект. А во-вторых, может быть, начнем немного с того, что такое, собственно говоря, сегодня НПФ благосостояние. Ну, давайте, наверное, начнем с того, что мы не просто так провели две встречи для подготовки, а потому что для человека, который первый раз встречается с аббревиатурой НПФ, эти три загадочные буквы абсолютно ни о чем не говорят. Раскроем же секрет, ты не Негосударственный пенсионный фонд – это, с одной стороны, институциональный финансовый институт, который профессионально занимается инвестированием средств клиентов на финансовом рынке. А с другой стороны, это организация, несущая некую социальную миссию, потому что единственный продукт, который мы предлагаем, это негосударственная пенсия. – Хотя, а как вообще воспринимается МПФ? Это вот то, как воспринимает, как хочет, чтобы компания транслировать себя. А как человек воспринимает МПФ? Вот для него это что, банк или это собес? Это что для него вообще? А у нас же очень длинный продукт. 20 лет человек копит себе на пенсию. И пока человек копит, он нас реально сравнивает с банком. Угу. Потому что для человека нужна, Деньги, важна да. доходность, доходность, которую мы даем на пенсионные счета по итогам года. Ему важно, чтобы мы выглядели как банк чисто внешне, потому что клиент к этому привык. Ему важно, чтобы у нас были те же каналы общения, Я которые вот не был есть во всех ваших отделениях. Они действительно похожи на банки? Они похожи на банки. Есть выделенная зона приема клиентов, есть брендированные шарфы, так, чтобы но, это было узнаваемо. Но, есть но самое бейджики. главное, чтобы мне сказали, что нет скриптов. Да, но мы к этому вернемся чуть позже. И в тот момент, когда человеку назначается пенсия, и следующие 20 лет он эту пенсию от нас получает, вот тут он хочет, чтобы мы были с обесом, чтобы к нам можно было прийти в офис обязательно, поговорить чтобы нам можно было поговорить по телефону. Кстати, у наших операторов нет а, кипяя по времени. То есть, сколько угодно может говорить. Сколько угодно может говорить. А может, человек говорить. просто говорит, знаете, мне что-то сегодня okay. а, Ну, с таким, слава богу, не сталкивались даже весной и осенью, осенью ситуация бывает раз в сериале фонда бывает. Он, помните эту замечательную книгу про компанию Запас, доставляя счастье, Тони Шея. Uh -huh. вот, ну, это, но ну, они uh -huh. же как бы лидер вообще в мире в области клиентского сервиса. Он говорит: у нас они звонят, нам клиенты и могут сколько угодно говорить. Один даже позвонил: говорит: слушайте, я знаю, что вы мне точно поможете. Где тут пицца ближайшая, где можно показать? И они им помогли там. Ну, на самом деле, нам даже клиенты возрастные, когда пишут с каким-то конкретным вопросом или там адрес у них поменялся, они все равно расписывают 30 лет трудового. Пути, как они работали, потому что для них это значимо. И был очень забавный случай. Мы были в командировке в Нижнем Новгороде с коллегой из центрального аппарата. Он такой молодой человек, симпатичный, пришла какая-то бабушка, потому что раз в год наши клиенты должны появиться в офисе, ну, как бы для того, чтобы мы продолжали им выплату пенсии, потому что пенсионные, это, это, пенсионные фонды это. не получают информацию о ЗАГСе и смерти. Угу, ну, угу. к сожалению. Поэтому мы с клиентами раз в год точно как-то встречаемся. Вот эта бабушка моего коллегу буквально зажала в угол и 40 минут ему рассказывала про свой трудовой путь на железной дороге. То есть, вот после наступления пенсии, вот этот дефицит общения, важно пообщаться, важно, чтобы мы были с Абесом, важно, чтобы мы слушали. Угу. – Класс. Окей, все это должно упаковаться каким-то образом в некий продукт, и это понимание должно отложиться у самого человека, сотрудника. Ведь э, ну, хорошо, что есть НПФ благосостояние, но НПФ благосостояние – это те люди, которые общаются с клиентами. Каким образом вы подошли к тому, чтобы осознать, чтобы в головах у сотрудников произошло некое осознание того, кто вы на самом деле, что вам в этом помогло? Я видел, кстати, у вас, на книгу про стратегию. Может, пару слов скажете? Да, нам очень важно было, во-первых, если мы говорим о том, что мы хотели быть похожими на бан... вернее, мы должны быть, были быть не хуже банками, чтобы а, во всех регионах нашего присутствия, а мы присутствуем практически... От Сахалина вс... до Калининграда. Да, Сахалина до Калининграда. Да, мы были а, а, похожими, и в этом смысле нам нужны были стандарты. А, и в то же время нам нужна была какая-то а, своя легкость. Индивидуальная, индивидуальность, да, индивидуальность а, легкость и а, глубина понимания, собственно, клиентов. Поэтому мы... И важно было еще обеспечить, знаете, не просто производительность, а устойчивую производительность. Поэтому наша стратегия управления основана была на трехуровневой модели управления эффективностью, когда эффективность складывается и мониторится эффективность каждого конкретного человека на рабочем месте, эффективность команд, то есть там подразделений структурных и, собственно, а что, э эффективность вот организации. Вот примитивно, вот в расчет эффективности человека, выполнение планов, что-то там еще. Да, безусловно, есть выполнение планов, это, конечно, у нас есть, у нас <с> oh <my God> <laughs> на самом деле устойчивая производительность, как не парадоксально, мы достигли... И тогда, когда мы к ключевым показателям эффективности, ну обычным KPI, мы добавили ключевые показатели развития. О, нам было важно создать струк... среду постоянного улучшения. То есть мы должны были вот на всей этой карте настроить персонал таким образом, чтобы люди хотели постоянно совершенствоваться, да, там, смотреть в ту сторону, в которую ну, генеральная линия партии и стратегии им показала, делать это с удовольствием. И это нельзя сделать, если человека постоянно долбить только KPI. Имя. То есть, там а, понятно, что он выполняет свои KPI, там, выполняют или не выполняют KPI подразделения, но очень важно было, чтобы задача развития, она как бы казалась каждого человека. Каким образом достучаться до каждого человечка? Да. Сколько кстати, работает человек сегодня, численность? О, немного. На тысячу человек у нас Но По российским меркам это большая компания. Да. Но при этом у нас… Территория покрытия. Миллион триста клиентских счетов. Ого. Да, у нас огромное количество предприятий, которых мы сопровождаем. И а мы сколько фронт-офиса всего? 80%, 80. присутствия. Нет, не, это человек во фронт офисе, во фронте, примерно. А, мы не, Процентов. Выделяем, мы не выделяем четко. 75% 75 на 30%. На, на, фронт на 30 и бэк, потому что у нас перетекающие. Я имею в виду, кто конкретно непосредственно общается с клиентами. Это примерно 80% компании. 70-75. А вот вот этот показатель эффективности, к этому производительности и эффективности, вот к этому показателю имеет отношение. То есть сокращается количество БЭКа вообще, который вообще не общается с ним? И люди не трансформируются. Мы бы с удовольствием сокращали количество БЭКа, если бы у нас не росли постоянно требования регулятора. Это да, факт. То есть нам подкидывают такие интересные кейсы, как 115 борьба с легализацией. И отмыванием денежных средств, и все так это, далее. То есть, да, мы, понимаем, мы бы с удовольствием да. сокращали бэк. Мы очень эффективны с точки зрения обработки документов и всего, что касается БЭК. То есть операционка безупречности. Да, но и она встроена в клиентский сервис, это у нас, ну, как бы, основная наша фишка. Но, к сожалению, сократится с учетом. Появление новых регуляторных требований у нас не получается... Кстати, даже а вот сервис, важно, сейчас... не получится... здесь важно, я извиняюсь, да, не да, да. расти. Кстати, да. Да, да, да, отсутствие роста ⁇ это и есть хороший да. показатель. Потрясающе. А, буквально две секунды, я помню, мы, когда купили банк в 2008 году, мы ага. решили немного порезать персонал. А мне говорят, этого нельзя. Почему? Отчетность для банка, говорю, этого нельзя. служба внутреннего контроля. Этого нельзя. Он делает тут а Этого нельзя. Господи, а кто что-то деньги зарабатывает? операционная деятельность встроена в клиентский сервис как это чувствует клиент а, ну, давайте тогда немножечко… С чего начнем? Начнем, начнем с идеи. Да? Когда мы понимали, что нам нужно создать уникальный клиентский сервис, который бы годился и для банка, и для собеса, угу. мы поняли, что нам нужна идея. То есть начинать надо было как с идеи. Вы искали? Расскажите, вот процесс поиска а, мне очень Интуитивно. Мы посмотрели, что есть на рынке, мы посмотрели, какими kpi оперируют банки, и основным kpi в тот момент был индекс удовлетворенности клиента. MPS, да. И мы поняли, что к нам это вообще… Вообще неприменимо, потому что в тот момент, когда клиент платит свои кровные деньги из зарплаты, да, ему ровно столько же доплачивает работодатель, но ты эти деньги не можешь потрогать, не можешь потратить для тебя их как бы. Ты, нет. Как бы, ты, ты их как бы не заработал. у, у тебя их нет, да. как, как бы нет. Они вот где-то виртуально, ты их не ощущаешь. Мы ощущаем только то, что можем потратить. Ну уж так мы устроены. И соответственно, нам нужно было э, то есть этот показатель нам точно не годился, и мы стали. Искать, чтобы, чтобы мы могли использовать. И родилась идея совершенно спонтанно, что мы не можем ориентироваться на потребности клиента, потому что у 30-летнего мужчины нет потребности в пенсии. Абсолютно. Он об этом не думает. И я даже 46 своих не думаю о пенсии. Хотя на самом деле, чем раньше ты начинаешь копить, тем больше сумму у тебя совершенно объективно там, получится Безусловно. через 5, 10, Безусловно. 15 лет. Да? Поэтому нам нужно <свят> было перестроить мозги, перестроить восприятие. И так родилась идея вести клиента за собой. То есть нужно объяснить клиенту, что... Пенсия – это не страшно. Пенсия у нас всегда ассоциируется с болезнью, старостью, смертью. Да, к сожалению, да. А на самом деле образ пенсионера-то стремительно меняется. Но уж мало того, что мы живем в стареющем мире, и последние исследования говорят о том, что к 2030 году 60% европейцев будут пенсионного возраста и старше. Ну, то есть вот тот самый серебряный возраст. Первыми смекнули продающие компании, они прям выделили серебряный возраст, это их термин, они выделили его как сегмент. Ну, Всё, пенсионерами как-то клиентов нехорошо называть, они их так людьми серебряного возраста обозвали. И, соответственно, стали делать продукты специально для них, потому что пенсионеров, особенно европейских, есть деньги, есть накопления, это интересный сегмент для продающих компаний. А дальше уже стали подтягиваться банки. все остальные банки. Банки и все кредитуют остальные. с да. удовольствием, и наши банки Потому что пенсионеры, они же еще дисциплинированы, это люди того поколения. Бэби-бумеры. Татьяна, вопрос. Вот когда мы все время к вам обоим? Вот зачастую мы говорим: в компании принята идея, в компании нашли какую-то идею. Рождается спонтанно. Вот я профессионально занимаюсь проведением стратегических сессий, на которых я вижу, как рождаются некоторые идеи. Скажите, какими инструментами вы пользуетесь у себя в компании, чтобы рождались эти идеи от коллективно творчества? Кто туда входит? Как это, ну, как это насколько оно глубоко в компании? Вот как это все происходит, как вы получаете срез со всех слоев и рождения этих идей? У нас есть замечательная площадка, обучающая Академия клиентского сервиса. О. Которую мы как раз создали в тот момент, когда креативили, каким должен быть наш клиентский сервис. С кем, когда, в какой, как это креативили? Вот вы летели в самолете в Хабаровск, условно говоря, Ну, туда и летели, летели шампанского. И пошел креатив. Как вы хорошо сказали, мы правда туда летели. У нас были написаны стандарты клиентского сервиса, как раз практически аналогичные банкам, но они были неживые и плохо вписывающиеся в нашу специфику. Они были банковские. Они, да? они, в принципе, были очень жесткие. Да? Вся сообщество покидает нас а банково. мы поняли, что мы хотим сделать сервис с человеческим лицом. Мы не хотим, чтобы это было одинаково для всех по, по каким-то вот типовым продуктам. Вот вот вот дайте нам всем понять, что а, такое сервис с человеческим лицом. Значит, первое. Мы отбирали для работы с клиентами людей, которые обладают определенным уровнем эмпатии. Мы тех клиентов, которых высаживали во фронт, прогнали Тесты? через специальное тестирование. Тесты, да. Угу. Соответственно, отобрали тех, кто этим обладает, потому что можно научить всему чему угодно, зайцы играть эмпатии, на барабане, юмора, да? Да, кроме эмпатии и чувства юмора. Поэтому это были отобраны. Есть, нам очень повезло с филиальной сетью, у нас средний срок работы наших сотрудников – это 7 лет, они прекрасные То есть я делаю вывод, что и люди изначально были с большим уровнем эмпатии, да. Просто не не, оставят... не все, совсем не все. Не все, да? не все. А у какой у процент у нас, изменился? У, нас, у, нас, у нас там 50 на 50, а, у нас там у есть нас... люди, которые работают, извини, с клиентами, они действительно высокий очень… Высоким уровнем. По, ну да, по крайней мере, коммуникация а не офис, день, а, а есть поделенность, которая просто вот работает с Буквально считания. пару эфиров назад mm -hmm. у меня здесь была HR-директор компании Ticketland. Uh -huh. Ну, известный билетный оператор, uh -huh. с 28 -го uh -huh. года они работают. Она говорит, знаете, мы тоже наняли одну компанию, она определила, что для людей, которые взаимодействуют с клиентами, очень важен уровень феминности, то есть женственности с точки зрения... То есть женщина, в отличие от нас, от мужчин, грубых, и ужасных созданий, обладаете вы такими чувствами, что с вами разговаривать приятно. И вот этот уровень женственности, она говорит, сразу продажи взлетели. О, это ночью вообще женское лицо. на самом деле У нас клиентщики, на самом деле. Как не парадоксально, вот которые ездят по предприятиям, общаются с железноздоровьем. Больше женщины, да, потому что их лучше слушают, меньше. То есть люди разные все, да. Ну да. Поэтому действительно женское лицо. Окей, первое. Отбор. Дальше. Второе. Второе это обучение. При этом мы Уже пост... тех, кого отобрали. Уже тех, кого угу. отобрали. При этом мы, когда сделали вот эту площадку Академия клиентского сервиса, она у нас интерактивная постоянно действующая. Постоянно действующая. Угу. Это формат видеоселекторов, обучающих семинаров, видеопрезентаций каких-то там заданий на, на дом и тестов, и очных тренингов, когда наш тренер ездит по сети. У Вас свой собственный. Да. ВКС дискуссии, да. Значит, угу. обучение ведется по трем большим блокам. Поскольку угу. мы работаем с очень специфическим продуктом и пенсионный рынок динамично развивающийся, это все, что касается пенсионки. Второй большой блок – это все, что касается лучших трендов клиентского сервиса. Беспрактиц такой, да? А, да, мы много ходим по конференциям, мы много читаем, у нас обязательно все, что мы услышали переработали, мы ретранслируем на сеть как раз в формате видеоселектора, и из этого рождаются идеи, чего мы хотим воплотить к себе. Кстати, uh -huh. мы победили в номинации «Инновация» именно с идеей филиала по мобильному клиентскому сервису, когда мы выезжаем на предприятие и на месте ведем обслуживание клиентов. То есть вот эти лучшие практики, они Выплескиваются в вполне материальные идеи. И в технологии. Да. И третий Конечно, большой блок, который мы делаем, это все, что касается психологии: психология. психология общения, управления отношения с клиентами. То есть, вот таким образом мы достигаем того, что у нас сервис с человеческим лицом. Ну, еще одна немаловажная вещь это то, что у нас все сложные кейсы проходят через мои руки, и ответы клиентам идут за моей подписью. Мы их обязательно разбираем. И мы обязательно э, выравниваем подходы и выравниваем технологии общения на наших филиалах через калибровки. У нас действует распределенный колл-центр, это 10 выделенных операторов и плюс подключаются все, кто работают с клиентами на сети. Это их обязанность должностная или это пожелание? они Это обязанность, у нас есть график, по которому они участвуют. Сколько времени и они, помимо оффлайна по... должны сидеть? еще Они в 2 часа сидят каждый день в линии, но это не факт, что в этот момент там вал звонков. То есть это просто повышает их да. Во... Во... востребованность. Да, да там... и кроме того, мы когда прослушиваем телефонные разговоры, даем обратную связь, мы выравниваем качество не uh -huh. только телефонного uh -huh. разговора, но и личного приема, потому что если ты по телефону говоришь грамотно, ты и в личной, личной жизни же, тоже да. uh -huh. расскажешь грамотно. И помимо вот этих вот калибровок, что ещё мы интересного делаем? Ну, у нас есть банк идей, который мы собираем, банк кейсов, которые, истории… Это, которые это все должны... касательно вот постоянных улучшений системы. Я можно на секундочку вернусь? Это к про а, и копияжек, клиентского клиентского Значит, если мы говорим о клиентоцентричной модели, то, соответственно, у нас все бизнес-процессы выстроены от клиента до клиента. У нас ну как бы изначально действовала система ongoing improvement бизнес-процессов, мы вынуждены быстро меняться, потому что у нас меняются требования законодательства, меняется мир. Но теперь мы еще подключили клиентскую составляющую, мы очень внимательно слушаем голос клиента как раз через калибровку звонков, через обратную связь, через письма. У нас есть горячая линия, примерно раз в квартал руководство фонда совместно с газетой «Гудок» реально отвечает на телефонные звонки клиентов. И на основании пожеланий клиентов мы калибруем не только наши процессы, но и продукты иногда, и вводим какие-то фишки, которые интересны клиенту, предлагаем. Но самое главное, что у нас KPI operations бэк-офисы, которые у нас тоже распределенные, но при этом работают в централизованной системе, они встроены в общие вот эти KPI процессов. То есть клиент чувствует, что о нем любят и заботятся, не только когда его хорошо приняли и рассказали ему на личном а приеме. А в целом, когда ему быстро, оперативно и без ошибок отработали тот вопрос, который он хотел. Татьяна. И вы обе. Да. Значит, все круто, все классно, Мне все очень нравится. И а, это полностью отвечает всем ну, современным требованиям. А если помните, вы, я не помню, были ли вы на торжественной церемонии, когда мы вам вручали все эти призы, по-моему, были представители от вас. Представители да. а вот, эм, у меня есть друг Джон Шоу, это человек номер один в области сервиса, признанный в мире гуру, там, названный в Соединенных Штатах. И он, эм, его программа, первая фундаментальная, базовая программа, в которую он заходит в любую компанию, эта программа называется «Отношения». То есть ее принцип построен на негативной и позитивной коммуникации. То есть всего две: негативная, когда ты будешь ее избегать, позитивная, когда ты будешь хотеть ее избежать, получить вновь. То есть это фундаментальное построение вот всех отношений. Но у меня просто следующий. Чуть-чуть я вернусь, я, я упустил этот момент, когда хотел вас спросить. Вот когда вы нашли вот эти две, три идеи там: это чел сервис человеческим лицом, это вести человека за собой удовлетворение, то а фундаментально, вот внутри компании, вот внутри компании, между вами, между сотрудниками, корпоративные ценности, они созвучны с этим? Профессионализм и развитие. Это да. Сколько у вас их этих ценностей? Две? Четыре. Четыре. Какие? Профессионализм. Ответ, профессионализм, развитие, развитие ответственность, ответственность, качество. Качество. И фактически они все играют в концепции клиентского сервиса. Скажите мне, пожалуйста, вот а их рождение это был коллективный труд? Да. Это директор пришел сказал, консультанты пришли и сказали? Нет, с консультантами нет. мы не работаем. Нет, с консультантами мы не работаем, это был коллективный труд, но и сами стандарты клиентского сервиса, это был коллективный труд, причем всей компании. Всей сети. Все, да, всей сети. сети. В рамках Академии клиентского сервиса мы обсуждали, как мы хотим обслуживать клиентов, что мы хотим до них донести. Это был коллективный труд, потому что мало придумать идею, мало угу. придумать ценности, их надо как-то продать сотрудникам. Конечно. А когда это совместное творчество, это вроде как продавать ничего не надо, потому что каждый чувствует, что он в этом поучаствовал и разделяет с гораздо большим энтузиазмом. Вот этот вопрос для меня вообще важнейший, потому что я профессионально занимаюсь именно раскрытием темы управления основанным на ценностях, это вот то, с чем я выступаю, какие проекты я веду. Вот конкретный практический пример, в банке в прошлом году мы весь год занимались внедрением системы управления по ценностям. И первые результаты, первые тонкие-тонкие намеки, люди, что стали, осознать, примерно полгода прошло. Сколько у вас прошло времени, чтобы люди почувствовали, что вот эти четыре ценности являются их составляющими? Вы знаете, мы же очень тесно интегрированы в нашего клиента. Мы являемся администраторами корпоративной пенсионной программы «РЖД». А РЖД ⁇ это прекрасный пример экосистемы. Uh -huh. Когда как экосистему приводит компанию Alibaba, ну тоже хорошая, ничего не хочу сказать, но а, в этом смысле РЖД, конечно, гораздо... Надо рассказывать больше об этом. Да, Вообще, об российских этом... кейсов не хватает. Надоело читать сети Alibaba запасы Потому и Потому что остальные. РЖД это не только работа, это не только транспортная сеть, которая соединяет всю страну. РЖД сумела сохранить свою систему образования, здравоохранения, социально, 94 льготы в коллективном договоре у сотрудников компании. Понимаете, и, конечно, и на самом деле, если покопаться, ведь когда говорят, что РЖД это страннообразующая компания, если взять каждого второго, наверное, жителя страны, ну, в ближайших трех поколениях вы найдете человека, который либо работал с железной дорогой, либо каким-то образом был связан строил с железной, железной дорогой, да, либо строил железную дорогу. Понимаете? Поэтому и вот это вот чувство причастности вот этой большой экосистеме, оно свойственно сотрудникам фонда изначально, потому что фонд рождался как фонд железнодорожный. И наших сотрудников, вот этому учить не надо было. У да? нас многие профи... работают, бывшие сотрудники РЖД. Да -да -да -да. Ну, а да. собственно два источника, извини, Таня, кадров. Пенсионный фонд России, это у нас operations которые знают законодательство, потому что пенсионки не учат никто, нет ни одного вуза страны, где бы была бы специализация, не государственное пенсионное обеспечение, или государственное, неважно, какое-нибудь. Поэтому у нас либо ПФР, это у нас сотрудники, которые операционка, они законодательство знакомы, у нас, правда, другое, но они быстро встраиваются, либо это железнодорожники, действующие, там, бывшие, наши клиенты. они лучше всего они понимают холдинг, это особая система разобраться как он устроен? Это серьезная организация. противную поэтому... культуру клиентов по по да? да? Поэтому мы очень глубоко, вообще мы не, не заставляли и не заставляем. У нас нет задачи учить ценности людей и, и даже стратегию, там, и видение, миссию, никто не учит. Просто мы встраиваем это в процессы наши, в обучение, в развитие, в наши дискуссионные вот эти площадки консультационные и эти ценности, они как бы э, людьми впитываются как как в процессе неофициальной да, слово, слово развитие, наверное, сегодня звучит в нашем диалоге ну, максимально часто. Э, вот помимо Академии клиентского сервиса, я помню, вы мне говорили о том, что существует именно отдельная какая-то Академия развития, да, или что-то в этом Ой, там. у нас на самом деле, мы это называем территорией развития, развития, да, развития да. потому что у нас э, началось все с школы кадровиков в свое uh -huh. время. Следующая вот была это мы как бы HR для uh -huh. наших HR-ов на местах филиальских сделали такую площадку, на которой мы с одной стороны дали стандарты сначала, а потом развивали там их из чисто кадровиков в HR-менеджеров. Uh -huh. И следом вот у нас появилась Академия Клиентского Сервиса. Это была чистая бизнес-задача, это абсолютно бизнес-интегрированное обучение. Здесь, видите, мне меня нравится, что об этой учебной площадке говорит больше Татьяна, моя коллега, которая зам по технологиям, а не я и хотя и мы правда и меня это очень радует, на самом деле реально у нас как бы обучение это часть бизнеса, это обязательно составляющая. можно еще один вопрос? академия клиентского сервиса, ведь в этой академии, по идее, должны быть некие профессора, которые привнесли туда свои идеи, что является и выбор какого-то направления. Да? Там, кто кто идеи, кто, кто формирует вот эти а, тренды? Вот у нас не профессора, тренды. у нас эксперты. Эксперты. У нас эксперты. Причем экспертами могут выступать там, как мы по каким-то вопросам, так и наши сотрудники, так и сотрудники филиалов. <как> в зависимости от того, по какому вопросу экспертиза и какого уровня нам нужна. У нас очень активно, например, в рамках Академии работает обмен бизнес-кейсами. У нас есть обсуждение там, лучшего опыта. Ну, то есть вот сейчас мы например в рамках академии вот буквально в этот четверг будем давать врезку того, что мы услышали э, на, на последнем форуме по клиентскому сервису, как раз как ценности встраиваются в культуру компании. Uh -huh. И там есть несколько подходов, ценности, которые рождаются как коллективное творчество, как это было у нас, ценности, которые как система координат, вот ты знаешь, что там вот, вот в, в этих рамках можно, там, а дальше нельзя. И мы как раз этот, эти кейсы, которые мы услышали, будем обсуждать еще раз с нашими коллегами на площадке Академии для того, чтобы а, ну и, еще раз проговорить о том, что важно для нас, то есть то, что мы услышали на форуме, такой вот повод повторить, что, что же важно для нас. Угу. То есть у нас экспертами выступают самые разные люди. вы что сервис доправляющие... это именно так? Вот то, что вы делаете, это правильно. То есть, ну, ведь на самом деле сегодня в мире течении, что такое клиентская сеть, достаточно много. Где вот это ваше вот мейнстрим, откуда вы черпаете эту информацию? Знаете, очень забавно, потому что мы на этапе запуска, когда мы думали о том, чем мы будем отличаться от рынка, да, мы выбрали вот несколько фишек, что мы профессиональные, мы не скриптовые, мы профессионалы, поэтому мы можем спокойно говорить на любую тему с клиентом. Нам не нужны скрипты. У нас работает распределенная сеть, и она работает как в области клиентского сервиса, так и бэк-офис у нас распределенный. И мы ведем клиента за собой. И вот это вот было э, очень важно, потому что... Э, на это нанизывалось все остальное, на это нанизывались методы, на это нанизывалась там, наша экспертиза. Я бы вообще никогда не подумала, что то, чем я занималась много лет назад, когда защищала кандидатскую по менталитету дворянства в рамках социальной антропологии да, и культурологии, что это будет применимо для исследования менталитета клиента. Потому что главное, что мы делаем, то есть нельзя вести клиента за собой, нельзя продвинуть там, свой продукт, если не поменять мировоззрение людей, чтобы, потому что пенсия — старость, болезнь, смерть в умах, а на самом деле мир стремительно меняется. И этот меняющийся мир, он в принципе уходит от понятия пенсионного возраста, он приходит к понятию нескольких карьер, нескольких образов жизни. Да? А потом что такое пенсия? Это возможность большого количества свободного времени, которого так не хватает нам, когда мы работаем. Это фактически ну, такие очень длинные каникулы, да? которыми надо правильно распорядиться, чтобы не устать отдыхать. И к этим каникулам нужно подготовиться, в том числе финансово. И вообще самый лучший подарок, который могут сделать родители своим детям, это свою Здесь, финансовую да. независимость в старости. Вот, вот так мы пытаемся объяснить молодежи, зачем им нужно начинать думать Окей. о пенсии. Поэтому мы сделали систему координат. Да? Что угу. мы хотим? Мы хотим, чтобы наши клиенты не боялись пенсии, мы хотим, чтобы они к ней готовились. И мы хотим, как финансовая организация, как пенсионный фонд, помогать нашим клиентам обеспечивать себе достойный уровень жизни на пенсии. Это к вопросу миссии и ценностей. Я услышал вот это у да. нас понимают все. Буквально, да, вот-вот-вот. Вот это, вот, вот, по сути, это сейчас мы проговорили про продукт. Вы, Татьяна, добавили о том, что это понимают все. Вот это понимание все явилось результатом как раз вот этих отбора и обучения постоянного. Ну, вот это еще и личностное влияние, конечно. Когда? руководителя. Конечно, конечно. А как конечно. вы развиваете руководителей? Вы развиваете Ой, у нас есть особая площадка. Это тоже. Вот у нас, я про этих, про профессоров. Конечно, угу. сначала в Академии клиентского сервиса ну, преподавали, так скажем, люди из центрального аппарата, то есть это вот... Татьяна, это руководители департаментов соответствующих, а потом подключились филиалы Uh -huh. Причем подключились совершенно самостоятельно, но с удовольствием заявляя Что и рассказывая о своих, рассказать. О, своих, да, рассказать о своих практиках, о своих. И у нас сформировался еще там рядом с нашей Академией клиентского сервиса так называемый лекторий open space, uh -huh. когда каждый руководитель, и, и, ну как бы разного уровня, может заявить интересную тему, которую он с удовольствием поделится и расскажет. А внешних спикеров приглашаете в этот лекторий open space. Приглашаем, с удовольствием вам приду. Бывает. Ой, давайте. Yeah, с Пора поговорим о ценностях. С, Мне бо очень бо с да. большим удовольствием, да. У нас есть площадка, это школа управления. Угу. Вот на этой школе. А вот можно они чуть-чуть подробнее? Мы учим руководителей, мы начали. Откуда? По каким технологиям? Что является для вас основой вот, программы? Там Адизис, еще кто-то там, еще кто-то там. Ну, мы сначала начали, на, на, начали... У нас мы задумались над тем, что в свое время несколько лет назад, когда мы открывали эту площадку, что для наших филиалов, для наших подразделений территориальных очень важно, у нас очень сильные директора, и были такие профессиональные, но профессионально-экспертные, а не профессионально-управленческие замы. Uh -huh. там Два замов у каждого директора, один как бы по технологиям, один по собственно клиентской работе. И мы поняли, что для того, чтобы была правильная система управления, нужно замов подтянуть с точки зрения управления. Угу. Нам будет легче так продвигать все наши идеи и обеспечивать устойчивую, собственно, То производительность и эффективность. Была такая ситуация, что когда хороший активный руководитель, а в целом как бы дальше, если копнуть, там а у него даль... не очень-то там, да. Получается. А дальше не было. А, не... дальше а дальше эксперты, не было, хорошие да. эксперты, неуправленцы. Не да. И надо было из эксперта трансформировать в управленцев. И да. это все еще легло в тот момент, когда нам нужно было поделить бизнес на две части по требованиям законодательства, выделить э, тот бизнес, который занимался накопительной частью пенсии, вот это как раз те самые деньги, которых вы спрашивали, где моя накопительная часть пенсии. Мы выделяли это в отдельную компанию, в отдельное направление. Это был очень высокий градус изменений, uh -huh. и нам нужно было мало того, что э, вот этих наших замов филиалов сделать руководителями. То есть, по сути, на одном на месте нужно, одного филиала рождалось два. Нам нужно было еще их научить не бояться изменений, да, потому что нужно было, чтобы не было этого сопротивления. Нам нужно было всю эту операцию провернуть фактически как за один год. Как здесь работал? Да, и поэтому эта площадка она еще была уникальна в том, что мы сразу воспитывали руководителей, не боящихся изменений. Как? Вот всегда вопрос «как». А это была основная тема, на самом деле. Мы начали не с базового курса управления, а с курса управления изменениями. Вот отсутствие боязни изменений, это все таки я считаю, что это некая фундаментальная корпоративная культура и атмосфера, в которой, первое, есть право на ошибку, Второе, Цель. открытое пространство, где можно тебя поддержать, услышать. И третье, это когда внутри тебя есть такая как бы, поддержка, именно вот поддержка с точки зрения, я могу обратиться к первому лицу. Кстати, абсолютно. как у вас первое лицо? Он доступен для руководителей? Насколько открыто у вас существует вообще? Скорее, первый заместитель, который угу. у нас занимается операционной деятельностью, а, собственно, и, и такой, а, да, он доступен абсолютно как для клиентов, так и для сотрудников. Да, он, но все а, три компонента, которые которые Вы назвали, есть, но есть, есть, еще, есть еще четвертый, потому что среда – это чудесно, но это же бизнес, при этом мы очень зажаты регуляторно, у нас есть жесткие сроки, прописанные регуляторно, что и когда, когда мы да. должны сделать. Это касается не только оперейшн, это касается даже правил инвестирования, они тоже достаточно жестко прописаны э, нормативными документами. И четвертый момент – это динамическая модель бизнес-процессов. У нас фактически бизнес-процессы построены таким образом, что при изменении внешней среды или условий мы просто слегонца переворачиваем модель. Помните, как в игре Эндера, там, где ребята играют, и непонятно, где враг, где верх, где низ, Эндер, Гритич, что… Не знаю, что за игра такая даже. А, игра Эндера – это Роман Уттона Скотта Карта, по нему фильм недавно вышел с Харрисоном Фордом. Про посмотрю. войну человечества с инопланетянами. Она потрясающая по этическому наполнению. И вот по вот этой идее... Грайн, что, да, запишу себе да, сейчас, да. А, угу. По той идее, что ты просто вот модель должна быть настолько гибкой, что если у тебя вдруг меняется полностью среда вокруг тебя в 3D-пространстве, ты просто... Хотя, как вы говорите о технологии, скажите мне, а вот, вот это вот изменение процесса, вот, у вас процессы, они где зафиксированы? Они описаны, они зафиксированы. В ну, они автоматизированы, конечно. То есть, все, то есть изменение процесса ведет, там, например, там поменяли регуляторность, добавили там срок, да, то есть изменение одного срока привело к изменению всех там до инструкции, прошло да, какое-то сразу обучение. И человек понимает, что у него теперь поменялось. И нормативы еще меняются. И новые пересчитали. А, да, и KPI это Но мы да, на, на самом деле, деле иногда меняем да, да, да, да. процессы быстрее, чем бумаги. Да? То есть мы стараемся процесс на успеть быстрее, как, чем мы сути, догоним бумаги и инструкции. Сегодня вы очень близко созвучно к Эджелу, где получается именно не сам процесс ради процесса, а клиент первичнее. Абсолютно. да, Клиент, сначала клиент, а потом процесс, или меньше разговоров, быстрее первую версию дайте ну, клиенту. у нас клиентоцентричное <свят> <это> аджайло, <свят> я не знала. <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> Наверное, да, мы к этой идеологии пришли, правда, не пользовались там инструментами аджела, да, пока, а мы как-то пошли своим путем. Но в целом идеологически, да, это Но очень получается, похоже. Получается, да, это да, очень да, созвучно, да. Потому что мы да. а, какое-то время назад там поняли, что системы сложные, их трудно строить, надо переходить к моделям. Uh -huh. И вот когда мы формировали нашу там, стратегию очередную, у нас там появились э, не, не политики, а скорее вот такие вот э, динамические модели. Причем это динамическая инвестиционная модель, потому что рынок очень сложный. Это динамическая модель технологического процесса. Это динамическая модель организационно-функциональной структуры. Она а какая, Кстати, есть. Вот есть интересная структура. Классическая сверху вниз. Плоская? Как, как, каким сейчас вы живете? А, матричная матричная у нас модель управления вот у нас по функциональным соответственно направлениям есть ну то есть у нас ну, на примере да, вашего там, департамента управления персоналом да. да как выстроена система ну есть департамент управления вы например подчиняетесь вы исп... я исполнитель, исполнитель да я, я исполнительному директору подчиняюсь я член исполнительной дирекции это наш кольгияльное а, типа орган управления да, да mm -hmm. типа управления да там есть департамент по работе с персоналом и на месте филиалах есть соответствующие HR специалисты. А HR-то они функционально вам, а организационно директор филиала является абсолютно. его парт, бизнес-партнером. Совершенно да, верно. меня тоже вертикальность такая. На филиалах есть заместители директоров филиалов по технологиям. Это фактически мои визави на филиале, которые отвечают полностью за организацию работы на филиале. Вот если бы их не было, возможно было бы построить такую систему? Я думаю, что нет. — Нет, только именно наличие такого человека, который постоянно на месте продвигает. — Потому что это вот те самые люди, которые не боятся изменений, которые очень быстро встраивают те новшества, которые идут не только от нас, но и от законодателей в свои текущие бизнес-процессы, которые контролируют свои процессы. И у нас же везде настроен проактивный контроль, и это тоже очень важно. То есть нужно очень тонко понимать, где ты проверяешь реперные точки проактивно для того, чтобы как раз уложиться в те самые KPI, которые нужны клиенту и законодательству, удовлетворенность клиента, она рождается, знаете, так, когда ты предугадываешь его желание. Вещь. Вы мне сейчас говорите про предугадание желания, а я чуть-чуть с другой стороны разверну. В коучинговой практике я часто встречаюсь с такими запросами людей, которые там ищут себе работу и у них новая там должность. Вот вчера, например, там один мне руководитель говорит «Слушай, а мне задали вопрос, я даже как-то не сообразил, а как мне…» не сказали, вот как вы будете уверены, вот тоже, кстати, про региональную сеть, что ваши все руководители филиалов по стране, вы будете в них уверены. Ну и я говорит, начал копаться там в цифрах, все остальное. Я говорю, а ты забыл про себя. Твоя инвестиция в людей, когда ты с ними промежуточные точки, а когда ты с ними развиваешь, когда ты с ними постоянно на связи. Вот за счет чего строится уверенность в людях. Вот я это сегодня как раз слышу, подтверждение всего ну, вот этого. – Вот смотрите. Во-первых, у нас есть годовой прейзл да, с корректировкой целей в середине года это обяз... мы обязательно проговариваем с замами а, их цели и задачи при этом у нас есть некий мейнстрим, который задает центральный аппарат но при этом у каждого филиала есть уникальные индивидуальные проекты которые хотелось бы сделать им и мы их здесь всецело поддерживаю да у -у -у. более того вот из таких проектов у нас потом рождаются лучшие практики которые мы ретранслируем на все филиалы вот мобильный клиентский сервис это как раз а какого филиала ты была идея Север -Кавказского. Север -Кавказского. Да, ростов ростов-на-Дону да ровно так он родился как персональный проект филиала, и на следующий год он был ретранслирован на все филиалы, то есть это тоже очень важно. Кроме этого, мы раз в год собираем обязательно наших замов на обучение здесь. Огромный плюс большой территориально распределенной компании – это возможность вот такого вот живого общения, обмена опытом. Это такой некий прообраз стратегической сессии, где собираются все Не люди Не только. Вместе, да? совещание, совещание, совещание обязательно обучение. что-то про развитие, угу. какая-то интересная И тема. И да. обязательно блок обучения. И обязательно блок А кто учит вот этих ваших замов? По-разному. Иногда учим мы, иногда мы приглашаем провайдеров, Внешних внешние да? провайдеры, иногда это и так... Иностранных каких-то приглашаем? Иностранных спикеров? не приглашаем. Только российских. Да? Коллеги. Нет, это, это интересная тема, а потом в течение года у нас на самом деле филиалы на площадках друг друга такими кустовыми <соединяющими> мероприятиями собираются. У них обязательно тоже есть блок обучения, обязательно. И там, по да? в Академии да. клиентского сервиса, когда у нас идет выездной тренинг, мы пришли к выводу, что лучше всего это работает, когда мы собираем несколько филиалов по кустам и даем у них, даём, на на, у них да, на местах, там, и даем им возможность еще и пообщаться. Собой, а еще у нас есть такая уникальная добавить. методика, она называется калибровка бизнес-процессов. Угу. Это когда наши филиалы ездят в командировке друг к другу, О. но, как правило, я еще туда добавляю кого-то из центрального аппарата, это типа владельцев процессов. Типа это я... не наставничество, обмен это обмен опытом и это калибровка, потому что, невзирая на то, что бизнес-процессы зафиксированы, есть какие-то мелкие фишки, которые каждый филиал делает по-своему. Как бы, у, у каждого мастера есть свои какие-то да, тонкости, да? да да как в борще, вроде как рецепт один, а, но все по-разному да. получается, так и здесь. И мы обязательно добавляем представителей владельцев бизнес-процесса из центрального аппарата и или клиентов, наших процессников из э, э, службы менеджмента качества для того, чтобы как раз посмотреть на процессы очень творческие. И это рождает как раз вот тот самый лучший практику, и интуитивное понимание, как лучше докрутить, и это тоже очень важно. И еще в рамках Академии клиентского сервиса, когда мы выстраивали в том числе стандарты и идеи, мы приглашали наших клиентов. Мы процессы калибровали совместно с администраторами пенсионной программы на стороне вкладчика, с кадровиками, бухгалтерами. Мы спрашивали, как удобно вам, как нам подстроиться под вас, потому что вот все самые сложные моменты стыковочные мы калибровали совместно с клиентом. Супер. Не поверите, время нашей программы закончилось. Ого. Осталось буквально там несколько минут, потому что мы чуть-чуть позже начали. Вопрос. Я, скорее всего, спрошу как бы вас, но спрашиваю вас обоих. У нас последний вопрос, мне очень важно, вот ваше мнение личное. Вы сказали, что средний, средняя продолжительность жизни сотрудника вашей компании от 7 лет и выше. Я посмотрел ваши непосредственные резюме, у вас тоже срок жизни в этой компании достаточно высокий. Вы проработали 7, 7 а вы проработали уже 8, 8, 8 больше 8 лет. Как? Варясь в одном и том же борще оставаться такими чувствительными, чувствительными к рынку и быть постоянно воспринимать новое. Как Расскажи про за... Как не застояться в этом и дать нам финальный секрет сохранения свежести. У меня в январе этого года заканчивался контракт. И действительно срок очень большой, и невзирая на то, что мы все время придумываем что-то новое, было желание посмотреть по сторонам, найти что-то еще. Мы поехали в командировку. Вдвоем опять? Вдвоем. Опять долго В по-моему. Неважно, в Красноярск. Долго летели. А я, я сказала, долго. Вот и с Татьяной как, но ну, с кем же обсуждать как бы контракт? На обратном пути окончание завещание. контракта как не с HR, да. им Татьяна говорит, я хочу написать завещание на случай, если контракт ну, как бы не будет продлен. Окей, мы начали писать завещание. Ну, значит, чтобы дело было как бы сохранено, дело развивалось. Что лучшего мы хотим лучшего оставить, мы хотим да? Оставить, и какие тренды мы хотим наметить. Значит, написали и завещание. И вы тоже. Ну, я участвовала да. в написании а -а -а. завещания Татьяны. <laughs> мы вместе... И себе тоже, её да. Там были, там были кадровые задачи. Да. И а, а, в результате, значит, написание этого завещания а, родилась, а, а, а, родилась родилась родились идея. проекты и идеи, которые мы... Приехали, обсудили, положили в бизнес-план. Стратегию чего... заложили. Стратегию заложили, заложили да. А новую площадку, кстати, к Академии клиентского сервиса, у нас технопарк прибавился от слова технология. И Татьяна, подумавшая, ну я как бы уже, когда контракт заканчивался, говорю, ну ты что, как, остаешься или как бы мы продлеваем? Она говорит, знаешь, я подумала, да, жалко, так интересно написали, в общем, завещали. Ну, правда, такой план получился, хороший, что и не Я думаю, что эта тема Отдельная программа. Мы с вами с удовольствием встретимся, еще поговорим, может быть, в отдельном интервью. Уважаемые наши зрители, время нашей программы действительно подошло. Я с огромным удовольствием сегодня провел ваше интервью. Напомню, что с нами была Татьяна Коваленко, заместитель исполнительного директора по технологиям НПФ благосостояния. Татьяна Климентева заместитель исполнительного директора по персоналу и организационному развитию. Что я для себя услышал? Самое главное. ведь Я же говорил, что это как мини-кейс MBA. Mm -hmm. Надо однозначно понимать и любить свой продукт. Надо разбираться в нем настолько профессионально, чтобы не требовались никакие скрипты. Надо спрашивать у клиента, что ему действительно от нас нужно. И если все это еще через развитие людей, через любовь к людям и создание определенной атмосферы дать, и люди это воспримут и с желанием будут выполнять, вот здесь рождается, на мой взгляд, из того, что я услышал, первосходный персонально ориентированный клиентоцентрированный agile-сервис. Завернули. Спасибо вам огромное, было очень приятно. Спасибо.